Паразмавляли и разошлися. Я пропоную грабить больше за грабить такой дорожной мапы. У нас есть уже в нашем кругу в коллеги, я буду нашу сегодняшнюю дискуссию. Як мне подается, у нас есть шоковная Разведить важную тему свободы мирных сходов с разных ракурсов, с разной оптики. Наступное, значит, на требует, значит, что право применения, на этот о у разных регионах, мало того, что оно суперечит законодавству, и оно, кроме того, и розное. Плюс в практике великая проблема, что последние два года в какой-то позиции, конечно, присутствуют на этих исходах, не обозначены. И они безформы, на выходе, конечно, человек в форме, их не мог чем идентификовать, потому что не манификационных карт, не номеров. И плюс мы часто заждаем увагу на то, что есть полные проблемы с тем, как могут свободно проработать журналисты, часто схода, на сходах каком свободно могут сами взирать свои функции. И мы так само на это особенно заждаем увагу. И ситуация складанная и складанная на вот то, то Влада фактично, я уже говорю про это занищу, на громадянскую субольность, особливо на периферии. Парты где-нибудь только у центров фактично, на окраинах. Одинки где-нибудь зарегистрованы только не зарегистрованы, место в регистрации не дают. А, у кватерах нельзя, все, регистроваться не может, партии фактически не образуются. И ситуация, вельми не складана потому что Влада не хочет слухать свой народ. Не хочет и не слухает. Бог толкование на это смысл законодательство, оно неправильно. Таким чином, я лишу, что требуется, что окрестить в побыльниках, просовываясь к вашему, если бы в плане мы ну стали и фарсовать по неким плане и изобретать это не раз. У нас есть коалиция и организация, которая готовила а, свои предложения, свое видение того, как необходимо развиваться в тех или иных сферах, в том числе в, в, рамках, э, свободы, в рамках реализации свободы собрания. А, и по итогам второго цикла универсального политического обзора, Беларусь приняла а, одну рекомендацию, которая так или иначе относится к свободе собрания. Это рекомендация 129.061, ее суть заключается в том, чтобы страна гарантировала условия для того, чтобы правозащитники могли осуществлять свое право на свободное выражение мнений, свободу собраний и ассоциаций. То есть это такое косвенное признание того, что какое-то движение в области свободы собраний государства Будет был такой по проблемам, Беларуси, на нам какие проблемы конкретно у региональных пространников правообороны какие проблемы глобальные на уровне на того, что можно с была возможность подумать, как это можно менять с понадольшим И девч ⁇ часом, по-моему, разработать завороты, сбегнуть к дальнейшим и этого закона, да, это да, да. Мы инициировали этот круглый стол, потому что на регионах Беларуси по-моему беспредел и самодурство местных уладов, которые ожидают как неводного мероприятие по сути, демократичными организациями, не проводилось. Они на этом робят карьеру, как мы бачим на некоторых, как я сказал про город Новополск. И мы решим, что требует далее просовывать и эту идею, и, и мы распространим дорожную мапу, которая будет и про по-новой законодательства, и мы будем отсворшивать, как выполняется то законодательство, что ест. Это мероприятие было просвещено очень злободневной теме, теме ситуации со свободой мирных сходов у Беларуси. Беларусское законодательство и практика тут верми обмежувания и верми мощно лимитуя возможности проведения мирных сходов. Мне подается, что улАды в этом перегибают палку и домагаются того что в Беларуси, когда уже проводится сход, то он ну, наполненно проводится громадянской неподпортокованием, немерным чином. Зараз, на мой погляд, спреяльная ситуация того, как потребуется у Ладоу изменения этого негативного законодательства и изкосания той негативной практики, которая в этой линии существует.